Артисток назвали в честь Татьяны и Ольги Лариных из «Евгения Онегина», но если судьбы и характеры героинь романа кардинально различались, то у сестер Арнгольц больше точек соприкосновения, чем параллелей. Татьяна и Ольга появились на свет в Калининграде в семье артистов местного драмтеатра Альберта Арнгольца и Валентины Галич, когда их старшему брату Антону было уже семь лет. До 9 класса девочки учились в обычной школе, после чего перевелись в актерский класс, лицея, номер 49. Хотя сестер часто путали, близкие легко отмечали разницу в их внешности и характерах, Оля, к примеру, росла более скромной и тихой, чем Таня. При этом, обе девочки занимались художественной гимнастикой, затем балетом и теннисом, а когда поняли, что в Калининграде нет подспорья для дальнейшего развития в спорте, решили стать журналистками. До статей дела так и не дошло, после выпускного педагоги предложили абитуриенткам попробовать силы в Москве. В столицу вчерашние школьницы приехали не одни, а с четырьмя одноклассниками. В итоге вместе с Артемом Ткаченко, сестер Арнт Гольц взяли в щепку и поселили в общежитии, что уже было испытанием для домашних девочек. Что же ждало их впереди? 18 марта Татьяне и Ольге исполняется 41, а мы вспоминаем, что объединяет звезд, а что подчеркивает разницу в их судьбах. Не стоит думать, что сестры всегда идеально ладили, лет до 12 они постоянно ссорились и даже дрались. Сближение произошло благодаря занятиям спортом и ощущению общих трудностей, отсутствию перспектив в Калининграде. При этом сознательно ни Оля, ни Таня не старались подчеркнуть свою индивидуальность. «Просто мы стали взрослеть, стали разными, начали это понимать, но специально для этого ничего не делали», отмечала Ольга. Пользоваться сходством девушки тоже не пытались хотя во времена учебы в ВУЗе Татьяна доиграла за Ольгу спектакль. У нас был дипломный спектакль, цирковой, где мы прыгали, бегали. Я играла эквилибристку и в самом начале очень сильно ударилась ногой, упала и влетела коленом в угол металлического станка. И все, даже ходить не могла. Таня быстро переоделась и доиграла за меня, признавалась Оля. Татьяна вытянула счастливый билет, сыграв Катю Трофимову в «Простых истинах». Ну а Ольга дебютировала в киноальмонахе «Черная комната». Роль Зои не принесла актрисе известности, зато ей повезло позже, когда Александр Велединский доверил ей образ Светки в картине «Русская». Правда, не обошлось без казусов. Ассистенты увидели мою фотографию, а искать стали Таню, рассказывала Оля. Когда она встретилась с Велединским, Выяснилось, что фотография была моя. Но в итоге Таня не смогла сниматься. Ее не отпустили из Одессы, мы разговаривали по телефону и обе плакали. Потом мне позвонил Велединский, предложил сниматься, и я согласилась. Аналогичная история произошла с братьями Чадовыми, планировалось, что играть будут Таня с Лешей, а в итоге работали мы с Андреем. С тех пор, карьеры обеих сестер стремительно шли в гору. Татьяна блистала в последнем уикенде, Фурцевой и Чемпионах, Ольга, в Пираниях, Дочках и Девятом Вале. Актрисы играли в театрах, участвовали в телешоу и, конечно, успевали строить личную жизнь. В студенчестве за Татьяной ухлестывал Алексей Панин, который и рад был бы связать судьбу с эффектной блондинкой, да не сложилось. Впоследствии актер говорил, что романа не получилось, так как они с Арнгольц оказались слишком разными людьми. Ольги же приписывали связь с Алексеем Чадовым, с которым она играла в драме «Живой». Первой настоящей любовью Тани стал коллега по простым истинам Анатолий Руденко. Два года артисты были вместе, вот только парень оказался не готов делать следующий шаг и звать избранницу в ЗАГС. «Эгоизм во мне превалировал. В один день» Я решил закончить наши отношения. Причем сам спровоцировал конфликт, начал раскручивать ситуацию. Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно, заявлял Руденко в программе "Судьба человека". Тут-то мы и переходим к очевидному сходству сестер. У обеих распался первый брак. Но обо всем по порядку. В аэропорту Татьяна случайно познакомилась с Иваном Житковым. В дальнейшем выяснилось что влюбленные шесть лет жили в Калининграде в соседних домах. Поверив знаком судьбы, актеры съехались, а в 2008-м расписались. Вскоре влюбленные устроили вечеринку, куда пригласили родных и друзей. На мероприятии столкнулись Ольга Арнтгольц и Вахтанг Беридзе. Между актерами проскочила искра, из которой разгорелось пламя. Так уж вышло, что через год после сестры Оля отметила свадьбу. В 2009-м Татьяна подарила Ивану дочку Марию, ну а Ольга родила первенца в 2013-м. С кризисом пяти лет Арнтгольц старшая не справилась. Вероятно, Татьяна и Иван конкурировали в профессии, кроме того, ходили слухи об изменах артиста. Сам Житков сплетен не подтверждал. «Думаю, это было правильное решение» разойтись в нашем браке было много хорошего успешными отношения между мужчиной и женщиной можно считать когда рождается ребенок мы очень любим нашу дочку которую продолжаем вместе воспитывать чтобы преодолевать кризисы в отношениях должна быть высокая мотивация сейчас институт брака меняется женщина может быть независимой от мужчины наши отношения просто себя изжили заметил артист спустя годы. Брак Ольги продержался немногим больше, после шести лет брака они с Беридзе развелись. Поговаривали, что Вахтанг изменял жене и вел разгульный образ жизни, из-за чего Арнтгольц пришлось взять на себя функцию добытчика. Мы оба наделали кучу ошибок и получили колоссальный опыт. Но у нас появилась дочь Аня, и это замечательно, отмечала актриса. История стала еще пикантнее, когда выяснилось, что еще до официального развода Ольга закрутила роман с режиссером Дмитрием Петрунем. Так или иначе, с ним актриса обрела долгожданное семейное счастье, в 2016 влюбленные поженились и стали родителями сына Акима. Тем временем новости происходили в личной жизни и у Татьяны. После развода артистка отказывалась комментировать романы однако скрыть отношения с Григорием Антипенко ей не удалось. Звезда «Не родись красивой» перебрался в квартиру Арнтгольц, и соседи нередко видели, как он гулял на детской площадке с дочкой возлюбленной. Однако все быстро закончилось. В конце 2018-го Татьяна пришла на премьеру фильма «Елки» вместе с Марком Богатыревым. Поговаривали, что их роман начался еще во время съемок сериала наживка для ангела, но оба боялись спугнуть счастье. Напрасно, в 2020-м артисты поженились. И с тех пор не переставали благодарить вселенную за судьбоносную встречу. Супруги мечтали о ребенке, но поначалу ничего не получалось. Мы год были в этом процессе. Мы ходили, думали, что-то не получается, что-то не то, вроде анализы все нормальные, все хорошо, все здоровы, но не происходит. «Мы ездили по церквям, молились, просили Бога», делился Богатырев в интервью. Долгожданный сын, Данила, появился на свет 18 февраля 2021-го. Самое интересное, что за 20 дней до этого Ольга подарила Дмитрию Петруню, наследника Льва, опередив тем самым сестру. «Тети-двойняшки плюс дяди-синхронисты равно «ляльки», отмечала Оля в соцсетях, радуясь, что они с родственницей, обе обрели личное счастье.